Здравствуйте, расскажите, как вы пришли к тому, что вам нужно сделать коррекцию зрения. Да я всю жизнь живу с очень нехорошим зрением, врожденным нехорошим зрением. И как-то у меня было впечатление, поскольку я жила еще в детстве в другие времена, что это, собственно, никак нельзя поправить. Потом мои друзья, некоторые стали делать операции, но говорили, что это как-то все достаточно долго и опасно, и страшно и где-то это. В общем, а потом я узнала об этой клинике. И здесь меня сразу успокоили, сказали, что, во-первых, пришел, ушел. Во-вторых, это не больно. И а в-третьих, даже не страшно. А большой у вас минус или плюс был? У меня был астигматизм, врожденная катаракта и минус 3,75. И плюс еще разные глаза. Но, тем не менее, мы в одну операцию сделали оба глаза, потому что оказалось, что это возможно. В моем случае сто процентов мне никто сразу не обещал, потому что, во-первых, уже у меня плюс должен был пойти возрастной, и вот он пошел, к сожалению. Но все как сказали, 100 мы вам не гарантируем, если бы вы пришли в 20 лет, мы бы вам его гарантируем. Но я вожу машину без всего, без линзы, без очков. Я играю на сцене без линзы, без очков. Более того, когда мне нужно играть персонажа в очках, я надеваю с простыми стеклами. Я купаюсь в море, и причем купалась в море, тогда это еще было, возможно, через неделю после операции, потому что я специально задал вопрос, можно ли сразу уезжать, да, пожалуйста, уезжайте. Поэтому моя жизнь облегчилась невероятно, это действительно так, и я ни от чего не завишу, и я, ну, практически здорова. Здорово. А то есть получается вам и катаракту за операцию удалили, а Нет, потом... а катаракту эту, катаракта какая-то, она называется полярная звезда, очень красиво звучит, она врожденная. Ее сейчас было бессмысленно трогать, потому что она мне создала уже такое количество проблем. То есть один глаз, на котором она, правый, он работает меньше, чем левый, они у меня работают по-разному. Из-за этого развился стигматизм, как я понимаю. Он все равно филонит у меня, этот глаз с катарактой. А, но, а, как бы, двумя глазами я вижу достаточно для того, чтобы выполнять самые сложные. там, Ну, водить машину, да, казалось бы, вот это основная проблема, что я без этого. А еще очень важно для, может быть, матерей, я не могла на пляже следить за маленькими детьми без линз. Потому что без линз я не вижу, где в море ребенок у меня. В линзах невозможно купаться, ну, соленая вода. Еще темные очки, ну, в общем, целая история. А сейчас свободно. Здорово. А получается, метод коррекции у вас какой был? Ой. Смайл? Смайл, да. У меня был метод коррекции смайл. И именно поэтому, собственно говоря, я пришла в эту клинику, потому что я узнала об этом методе, поняла, что на тот момент это практически единственное или вообще единственное место, поправьте меня, где делается именно этот метод. И сравнивая себя с своими коллегами, скажем, которые делали в других местах, другим методом, у меня прошло ну, максимально легко, действительно. Быстро, легко и без последствий. Здорово. Очень рада за вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Я тоже рада за себя.